Так, так, так, все, я ты приехал ты в этот город, подстроить. мне тут Сражание. этот Феликс хренов это отдал паланки, талисман, да. неужели да. он отдал мне талисман, сколько а я должен ждать, я дождался талисман свой, а, так, так пойду, теперь по... э, мне а? надо, ой, а? ч я выхожу а? с помощью этого, это пойду, мне для вздома, -ка конечно заглянул опа она это что да дашь подозреваю и тут тут тут тут тут тут -ту. вроде герой. Же... Еще, до... еще должен бражник сегодня приехать так, так бражник мне... приехал сегодня так одену костюм мной, скрытный мне. сегодня <связь> <связь> <связь> так звоню. ты меня слышишь так как мне не нужно подозревать о подозревать. привет о привет привет Привет, ла -ла -ла -ла. я ла -ла -ла. там занят. Ла, ла Угу. Угу. Угу. угу. угу. А будет пить пироги, а то у меня что-то марки. Серьезно? Ну, ладно. Ладно, мне там надо отойти. Не, не пойду. Пойду Уплы там себе чего-нибудь. Да, здравствуйте. Че ты за мной бежишь? Я яблочки собрать. Обожаю а -а -а. яблочки вообще. Ну, ладно. Моя самая бомба. Прогуляюсь. Да -да, хорошо, я пойду домой. Давай. Всё, за мной вроде бы никто не следит, я пока не вижу, Прожди, что за мной кто-то... Подожди, прием. я тут смотрю, чтобы за мной никто не следил. Господи, Подожди, я смотрю, вдруг за мной кто-то следит. А, в Подожди, мне надо трансформироваться, тобой вроде бы никто не следит нет тут это вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот Вы вот к парикмахеру? это вот это вот это вот это вот это вот парикмахеру ну да я вот тоже записаться надо... но он закрыт вот да Очень я да, я тут пойду тоже. Утро, день, ночь, Может, 8, так, ну... Завтрак ужин, не ужин, переужин... Ладно, так, так, так... Нельзя, чтоб нас убегал. Он убегает! Так, так. Я вижу его! Уражник, Блин, ты брала проложен. Вот Более. какие квадриандовые! Ладно, видимо, мистер Бак отойдет куда-то уехал. Куда это он? Нуру, расправь темные крылья! <гас> Так, выйдем, что? Выйдем через я верх. так не я же я... Я... я, что? Надо. Алло, М месье Бак, месье Бак, месье Бак. Слушать, слушать, Бак. Ты где? Я узнал, кто бражник. Это что? Что бражник? Бражник это Горена. Горена. Я не знаю, Горенов на скорость нету, нету Нет, есть, но какая-то А, да. Бак. А, да. Я заметил то, забыл. что Я тут... Это Извини, Я... это за мной эти герои это увязались. Это он. Отсюда он, отсюда. он прям при мне трансформировался. А, Ничего страшно? Как ты был в его городе Ну привет, бра... ну, иди мистер сюда, Бак. Иди-ка сюда, иди мы сейчас с тобой разберемся. Почему Где ты, мистер Почти. Бак? Он, миссия Бак. Ладно, Вижу, бисье-бак. Иду. Пойдём. Это не да твое дело, че, когда че, я не появлялся. Да, не ты, мы узнали стас, стас, Ты тебе клавер дал? да, твой, твой палисман висячий? Орел, нападаем. Где вы? Лети, Валер. мой маленький Акума. Лиса! Акума! Ой, твой ты мираж не такой не даже пенец. не может попасть. Что? бисье беги! Покройся. Сохвати! Где этот? да да да, -да -бакса. Вы же Где же в в давай, в чё, да да да да да да да да да да да да да да магазине да да да да да да да да да да да да да да да да да да да надо убить его. Давайте, давайте Лети, мой маленький демон. Убейте. убейте. Ха! Ха, у меня тоже козырь в рукаве. елки, да, палки. мне тут. Который? Парашин, Врач... О, мне я себя главное, спокойствие, главное спокойствие, чтобы в меня. Что Летите, еще, мои демон? маленькие Нет. демоны. А, И, поразите Слышишь, там, И поразите сердца... И поразите сердца этих людей. Местер, мистер Банк! Мистер Банк! Тут много Молодец! Давай, убивай Акум! Они не давай. Убивай! Убивайте Акум, чтобы их деворов. больше было! Не убивайте Акум! Я их изгоню! Убивай Акум, давай ты! Летите, мои я маленькие демоны! убить! Нет! Убивайте их, а то я вас убью. Встретимся в школе. А лисами дерутся, отлично. Лиса, встретимся в школе. Нет. я узнала их местоположение, все на школу, а Погодите, стойте, они сами будут сражаться. Изгнать пора демона. Пора убить его, пора убить его. Пора Изга... убить его. Изгнать из, из всех да. демона. Ау. Так, вроде бы там все изгнались. Давай, лиса, жду тебя на крыше, было. ой, жду тебя возле школы, так. у меня есть план. Привет, Где Лиса, ты в другом месте? Стой. В Куда Баникс? О, идет? привет, Баникс. Зря ты сюда пришла. За Барикс. Ладно, плевать мне. Вообще-то это М -м. Троликс. Вы что, решили все прийти сюда? Ну, ну давай. Давай. Ой! Так. Леса, ну, изгнали этих идиотов. Так, у меня есть план. Смотри, как? я напускаю сюда куча кум. Куча кум. Напускай. Нет, ты меня слушай. Смотри, я прыгну сюда, потом мы заберем сюда. И я впущу столько акум сюда, а потом освобожу, и они разлетятся по всему городу. И я созда, и ты создашь мираж как. Проигрывает мистер Бак супер катомы отдают мне талисманы, и я загадываю желание. Они все жители расстраиваются. В них летит во всех Акума, и я отпускаю этих, и все летят. Все летит, и мы одерживаем победу. А потом, а потом вселяется в остальных героев. Остается один мистер Бак потому что на кота у меня есть другие планы. Ты скоро узнаешь. А на узнаешь. Можешь на шоу пустить? Нет. А на беляш? Нет. А талисман забрать можно? Нет. А, Жаль. ну мы от него избавимся. Потому что его Ладно. сила не нравится мне. Мы от него избавимся? Я знаю, мы от него как избавимся. А, а, талисма а талисман кролика забрать можно будет? Мы от кролика тоже избавимся. Ладно, все, пойдем Я выпущу побольше Акум Чтобы они посражались Дальше. Наши герои любимые Лети, мой маленький М -м -м. Лети, Это мой честный. маленький Акума чего? О, герой, здравствуйте О, какие же мы нелепые Нападайте Для чего Для интересно меня... Вы стрелять Вообще, бак, нападать, Выглядит как ловушка Акума, Акума. Ну, придется это делать. Так, а мне надо Мне надо... Мне надо детрансформироваться там. Мне надо детрансформироваться в школе. Бак, нужно быстрее сюда идти, чтобы играть. Ты это не сломаешь, мистер Бак. я не мистер Бак. Мистер Бак другой. Это миссия Бак. Герои, я закрываю эту школу навсегда. Не надо. Не, не надо, мне надо трансформироваться. Нужно... Банник, ты где? Впереди. Ай, ты что, офигел? Мест бить. Ой, ну почему она не ломается? Мне нужно перетрансформировать. Так, суперпахар. закрываем, закрываем эту школу навечно. Да. А Остается открытое одно окошечко. Закрывай быстрее! Нет. Я не, я не дам закрыть. Ой, мой блять, дам! Я не дам да? закрыть, потому что да, я один. буду... Я я буду перезаряд... Мне надо перезарядить Перепатись. талисман, я пока спрячусь сюда. Да, спрячу. ты быстрее, Ой. не получится. Ладно, Пол... я Пол... тебе... Пол... Стой, стой, стой. Я позвоню, я Баникс. Шетик. Пока. А... Это как? Избавились от одного. Кого? Да, избавились, конечно. Спасибо моему её... Я дам закрыть. Лебражник, да. да. да. хочешь погулять? У меня вот такие блоки волшебные есть. Хочешь побудить, там? Да, а, У меня есть почта да. да. И тебе это нельзя. так офигенно становится. Так, так, так. Нет, надо изгнать. Пока... Так, это мы закроемся. Здесь М -м -м. мы закроемся. Так... так. То, что мне надо. Миссия Бак, надо избав... Миссия Бак, Не, не трогай Миссия Бага! Не трогай Миссия Бага! Ай! А еще сейчас скажешь, малыш! Тупая Листа. Миссия Бак, Ты нормально? Тебе нормально? Да, нормально. Не Я не сейчас приду, мне нужно полистинами перезидеть. Эй! Зайди в кабинет! Отстань И, от меня! Давай. Отвалец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че у меня так пробивает? Срочно за мной. Я тут закроемся. Это скотина. Иди отсюда. Так-так-так. Пошел вон. Вали-вали отсюда. Вали-ка отсюда. Я что-то не знаю, но у нас скотов не имелось никогда. Ну то есть есть один суперкот? Пока. Все, уходите. До свидания. Вам Люди, нам надо как-то эту, эту штуку разломать. Вы ее никак не разломаете, она бронированная. Куда ты попал? Аккуратно. Опасно. Давай то, вот здесь. Опасно. Нет, нет, нет, сюда. За мной зайди ко мне. Куда я попал? Важный бражник. Ловушки, почему я в ловушке? Опа. Я не нажимала кнопочку Не нажимайте на ловушку Не нажимайте да на кнопки уже... Ой Понятный, да. шанс. Бить меня Я поймаю не вас не сломайте эту штуку. Вы ее не сломаете Вы ее не сломаете Привет, Знаешь, все в этом мире возможно. Я пока лошадь. буду готовиться к своему плану, поэтому все, вы хоть мешаете, не хоть, не мешайте, не хоть не нет. Все. Так, Давай. пока я буду готовиться к Ты своему плану. Лучше отступить. Как вам такая идея, чтобы отступить? И заодно не попадемся ни в одну из этих ловушек. Привет. Вот, ну все, как бы иди отсюда, иди отсюда. Ни в чем. Так, не так, мне надо еще вон туда. Я тут пока что это буду ходить, поэтому вы мне мешаете. Так, ага. здесь мне надо Всё, мы его поймали. Закрывай! Ту -ту. Закрывай, давай его. Закрывай его. Нет, нет. я его не закрываю. Это твою могучую слизь положить? Залази обратно. О, нет. Быстрее, заходим, чеку, заходим, заходим. заходим. Все, тихо. А мы Дейзи, молодцы. Давай. Тихо. Пусть ломают. Нет. Пусть это ломают. Зайди сделать. ко мне. Пофиг на них. Месье Баг, нет! Тихо. Месье Баг! вон. Месье ага, ну давай. Они теперь не смогут сюда пройти. Они а, знают, а что меня. Они... Где вы? Кролю, как О, рай. быстро. Куда ты делся? Месье Баг, как мы их откро... Давай его сломаем, поднимаем. Иди, Ой, я, тихо, я тихо, скоро переключусь. Мне пора. Аж а ты зачем ты убиваешь? Ты, а ты кто вообще? Это что еще за книжник? Да. Что это за еще что за книгу? Стой, не бей! Туту -ту... не бей его. Туту -ту, мой хороший. Пойдите, что за куриц, который... Нет, вы Срочно меня. Мы тебя уже поймали. Нет, ну вы не сюда. поймаете, Мы тебя <с уже <с <с поймали. <с мы тебя уже поймали. Я не Давай. ай я я. Сидеть. Иду меня по горлу. Сидите там двое. Сидите мои. Первые в ловушке. Мы отправ... Вторые два вообще-то считать Всё, а уходим, не нужно. Все, уходим, думаете, мы уходим, уходим. Ну, выходим отсюда. Пусть они там сидят в этой ловушечке. Слушай. Так, надо выходить. Сразу, Закроем ее. Все. Так, первые в ловушке. От а двоих нет. избавились. А я как мне бесит этот урод. Так. Может, надо сломать это байвочку? И... Ну, и... И... А почти... и... Пошел вон. Кто-то на человека случайно в ловушку посадил. А? Да. У меня есть второй шанс, если ты не забыл. Опа! Опа, да! Я знаю. Ничего не работает. Да, что ты знаешь? Это портал, который открывает места, просто поймался другой человек. Да-да-да, да, давай. Ты же не исполнил свою силу? Морожник, у меня есть прекрасная новость. Какой? Какая новость у тебя? А ну, Я же говорю, просто человек поменялся, Пару, Теперь нам осталось 5 минут. Нам осталось 5 минут дождаться, когда ты перевоплотишься, и тогда ты... Бражек, это и тогда ты. Что делать? Mm. Так, все, мы их выгнали со школы. А я еще лежала. На театре, она лежала еще два талисмана. Ну я и не стал брать, чтобы потом Ну, может быть попробовать. Все, двое Давай пока кардловушке Это нам нормально. Меня привет, Ой, привет. Лиса, Лиса. Давай друг друга бить. Вот так и прыгать. Как там, как там Фокс, стой, Баникс. Баникс, стой. Баникс, как там, а какой стой? Какой, стой. Как, там, этот, о, как его зовут? Кошарчик поджевает. Кошарчик. Баникс? Ах, Косим. Косим. Он, Баникс стой. Миша, как его там зовут? Баникс, прекрати. Давай, будем прыгать и друг друга бить. Может получится? они там поживают? Давай. Не нет, может надо стоять. Дражник. Давай стоять, и будем. Нет, Дражник, ничего, не по... не ничего не помогает. Ничего не помогает. А если дражнику. будем? Киндер сюрприз бражнику. А, а, а если будем? Вот и все. Давай ты прыгнешь, а да это. Делают. О нет. Оксик. Ну, да, я, я не смотрю. Спаси Фоксик. Меня. Фоксик. Фоксик. Фоксик. Фоксик. Фоксик. Фоксик. Я не могу выбрать какой-то. Никак. Я снова от тебя избавлюсь. Поверь. А, пас, а, пьев, он, пьев, он зашел в мою ловушку. Да, Ой, попался в ловушку, мой хороший. Ах ты, скотина. Ай-яй-яй. Так, в кабинет химии заходи. Бегу-бегу. Ой, ой, ой, ой, ой. ой привет стой не бей его он отсюда не уйдет давай все лисичка иди ко мне мне нужно перенесем с помощью талисмана а все все ты в ловушке понимаешь Дай мне еще одну голову. Туту. -ту. Быстро. Ничего не. А. Ничего не все. Второй... Во второй в ловушке. Хотите школы все. Вы ребят три... выиграем. Три в ловушке, три человека в ловушке. А -а -а. Ой, приветики. Он что-то рыжим резко стал. Кипи. Он, он куда-то телепортируется. Пофиг. Зайди. Шо Мы сделаем делилось? так. А теперь? Мне нужно, мне нужно переактивировать. В ловушку тоже. А что, я слышу, кто-то в ловушку попался. Меня поймали в ловушку. Готовляюсь к гиппаку. Уйди. Кто, куда попался? Хм, я ее пока не, Библиотека, не вижу. Гребанная. Библиотека, гребаная. Библиотека. И что, где ты от а него? Я слышу, кто-то у меня в библиотеке. Библиотека. Привет, Бразец. мистер Бак. Она... Про... Мистер Бак уже. Чего? Дай голову. Он, мистер Бак сошел. Это мистер О, Бак не не сказал. Не сказал. Куча, за... ты только не спрашивай, откуда мне снизить. Да. кое кто подарил? Да, Мистер Бак. Вы где? Я в библиотеке, но я в ловушке. И Прожи мне нужно... И зарядить. Смотри, зарядить. А, а, смотри, зарядить. мистер Бак. Оп. И собака паразитская. Прожи, Ладно, мне, нужна 3 -3. мне бы тоже она понадобилась. я не могу. Нет. Или она не хочет работать. А, лично. Я прячусь, прячусь в этой школе, придурочный. Mm. Идиот, а, они. Да. Блин, у меня когда всегда либо дни, либо субботы. Приветики мои хорошие. Идиот, так усом. Серьезно. Я попробую звонить Эдриану. А я пойду а -а. в школу. А а Андреану отвечай, жить. Андриан, мне зонидалство, пожалуйста. Позвоните позднее. Ощущаюсь. Только нет, стики. <свят> В момент он сможет <свят> сюда зайти. Нужно придумать, знаю. как, как сориентировать. <свят> <отсюда. свят> да. Думай, думай, думай головой. Да, что дальше делать, давай. Опа, минус. У меня сидея. Как же мне по... Как же да, мне был... У Адриана были талисманы из другой, э, из другого времени. Талисман лошади. Они лежали в сундуке. Попробую, попробую, если ты здесь нажимать. Старбак открывал штуку, где доставал талисман. Как он выбрался? Я... Как он выбрался? О! Ух ты ж, а это что Ить, же это? уходить. Ух ты ж, талисман петушка. Поленько. А, да, а, вот вот это да, много... новая... ух Привет, Орика, попробуем комбинироваться. Тики, отвали а, от меня. Ту-ту. Тики, Орика, двойная метаформоза. Минус, минус один человечек. Тоже. Мне кажется ли, мистер Багу уже наплевать? И моя подготовка пройдет успешно. Когда мистер Баг использует чудесный мистер Баг, и все вот эти помехи пойдется, и все ловушки восстановятся. Давай, а ты без. Я знаю, что я сделаю, чтобы ты использовал чудесный мистер Баг. Я ты. использовал делать этот. Надо чтобы Миссия Бак использовал он! чудесный Мистер Бак, чтобы это сделать. Папери, он, я сюда, заставлю сюда, его. Что, делать, что, что это? Дом Адриана. Ну, посмотрим. Почему у меня все рейт-зоны пропадают? Хм -хм. Так. А теперь. Нет. Точно здесь закрыть. Все, мы здесь закрыли. Ну все. Где тут тайнички? Адри... Адри... Адри... Адри... Адри... Адриан... Есть... Я не отсюда Адриан. Адриан. У меня есть зломщик паролей, и я сейчас открою его тайный сундук. Орико, я выбираю силы проходить сквозь звери. Так, ну-ка взламывайся. Господин Браждак, у меня здесь фото, талисман, пропустите меня. А, талисман, быка, козла, петуха, собаки, тигристы. Ха-ха-ха. Ну, талисман-петуха сейчас там фейковый, фейковый лежит, потому что сейчас я комбинировал петуха и, петуха. Один и мистера Бага. талисман. Один фейковый талисман, хм. остальные Один фейковый. Ладно, один да, фейк граждан, не Да, не, не забывай выключать голосовую связь. Не зря. Зачем Адриан рассказывает то, что он дружит с мистером Багом? Теперь мистер Баг... Адриан, побо я его зарежу, перережу, кусотку ему вырву. Ладно. А, положу и, петуха, и, и, и, и, остальные, остальные талисманы, птицы, быка, козла собаки у меня. Мне, ну, мне нужно тебя перевоплотиться. Э, а теперь я монарх. Прохождение сквозь стены. А, а, а. Прохождение сквозь стены. А. а теперь я отсюда благословлю. Я успел кое-что забрать. Я, кое забрать. я а, уйду. Теперь выбирай силу перемещения. Я уйду со всеми. Я Почти, теперь уйду. Мотал, До свидания. Почему он, он не Я подготовлюсь для завтрашнего. Теперь, мистер Бак. Так, мне нужно срочно, пока есть еще время, хоть немножечко времени. Я кое-что делаю, да. Дриана. Мне э, срочно нужно объ объединить талисманы. Срочно, срочно, срочно. Эй, мистер Бак. А где Бак. Месье да, Бак. Если ты... Не используешь чудесную, мистер Леди Баг. Я разрушу вон вот вот это здание. Думаешь, вижу, какое? Дома грест. Адриан меня убьет. Ладненько, вот он трубку не взял. собака. Мне нужно перестареть к вами. Не заходи сюда. Я стану, я стану пенибак, я попытаюсь отправиться все назад. Я успел забрать талисманы. Тики. Монах идет. Устрее. Не... Пришел Монах. Привет, мистер Бак. Остался использовать чудесный мистер Нет. Бак. Ощущайте меня! Я, я попытаюсь убежать. Мне нужно срочно объединить три талисмана. Это прям у у тебя это не пока... получится. Окей. Окей. Знаешь, почему? Почему? Потому что... Как у тебя есть талис... фейковый талисман? Флав. Фейковый. Потому что два талисмана сейчас в, ак... в активации. Да, знаю, один из О, будущего оно, оно бежало, Один, а один. Это... один из, из будущих... Мне это оставил в залечении, Адриан. Мне это оставил в залечении... Два фейковых талисмана, потому что один талисман находится. Два талисмана находятся у двух людей. Один из будущего, другой из настоящего. Я не знаю как. Пойми, просто Адриан меня оставил как завещание. Я не знаю, оно лежало у ну, вот, значит, я тебя Адриан и обманул. Ну, вряд ли, если к вами есть. Или ты просто пытаешься мне переубедить. Нет. Два уже есть. Ладно. Пора уничтожить здание. Если он не использует чудесный мистер Бак. Ну, слушай, я считаю иди, до трех. Раз. Раз. Тебе помочь посчитать? Бражник, я не уверен, что твой IQ хочет посчитать это. Бражник. Хорошо. Я стану тогда под твоим... У меня есть концерт на лошади. И я легко могу стать пеннибак. Ну и что тебе это даст? Телепортироваться? Страшно. Ну, да. Телепортироваться, ну, хоть для тебя это не страшно, но просто с твоим уровнем IQ. Мне это талисман лошади хватит, чтобы просто хотя бы переместить всех своих людей а, куда-нибудь в безопасное место. Потом мы найдем найдем выход. Хорошо. Да. Ну, я советую тебе использовать талисман. Ладно. Тебя мне так... пора уходить. весь мир вокруг тебя. Мне... Все, пока, пока еще есть время. Мне нужно, мне при... пора я пора должен хотя хотела... бы объединить и калки. Не заходи сюда. Ладно, я буду... Иди в трансформацию. Ты мне сейчас нужен срочно. И? Да слияние. В этом слиянии. Мне поставить так. сюда второй шанс? Да, так, на, на всякий случай. Второй шанс. Было. Быстрее поверхность. Это что? Что? Что это такое? Ну, Адриана казню. Сначала я казню бражника, потом уже Адриана. Это Посмотри наверх. Привет. Хочешь не хочешь нам отдать свою? Я не хочу, погоня. Опа, и опа. Не а ты видишь, то, что я как бы не бах? Как тебе такая картина? Опа! Как тебе такая картина? Так, я не понял, что с моим домом? Ну-ка быстро восстановил, Я пойду на. Я не поведусь ни на чем. Я никому теперь не буду доверять. Использовать блок, блок. Третий блок. Лети, мой Отлично. маленький Мок, и вселись в него. Откуда у тебя? не не не не Я тебе уже вселила, Мок. Подчиняйся мне. Ре я, я один думал, что он только дает создание санкционеров. Подчиняйся мне. Нет, да. Я... да. Да, ты мне подчиняешься. Я, я уйду у тебя другой раунд, вояж! Да. Я не я покажу, Вселяйся, мой маленький амок. Все, теперь ты под моим подчинением. Сле такое? Следуй за мной. Нафиг. За мной. Бесишь меня. Я тебя вселял 10 раз эту акуму. а, заинь, а при чем тут акума? Акума да Не твое дело. А заинь, балбес. Зам... Заткнулся. Лети, мой а него, Уйди отсюда. Второй шанс. Заходи сюда. что тебе надо, Так, за мной шуруй. Хозяин, я, конечно, ничего не понимаю. Зачем за мно... ты меня на рот свой. Зашел хозяин, сюда. Добро. Стоять, не двигаться. Дал сюда. А можно мне валить? Что-то иди. С С голова болит. Снимай ее, амокр. Ой, а, предатель, я тебя разрушу, значит, ты Это же ты тебя вырву, я твой печень вырежу. Быстро восстанавливай все, что ты разрушил. Нет, ну пойдешься, пойдешься, зловещий брачник, который просто применил за лесной лисы и стал Адрианом. Какой что? ты? Так, вселить мог. Хорошо, хозяин? Доставай Рисмана. Мистера бага. Миссия Нет, бага. Нет, хозяин. Быстро. Хорошо, хозяин. Заспавнил спамил его. Хорошо, хозяин. Ты трансформировался. Нет, хозяин. Ты трансформировался. Покормил к вами. Хорошо, хозяин? Покормил к вами. Что говорит, хозяин? Трансформировался. Что, хозяин. Тики, давай, скажи. И, и, давай. Используй, скажи супер шанс. Кади. Если ты Адриан, я не знаю, как изменить. Сейчас самок вылетел. Если ты Адриан, покажи это. Я тебе сказал быстро. Где ты хранишь? Где ты хранишь коробочку волшебную? Да подожди, ты Магнитофон. А вот мне это там музыкальный блок. Forgetting... Ты тупой! По-твоему, где я взял талисман? В стене, Слушай, который находится у меня там, тайник. Подожди, там а же... зачем? Ладно, если что-то испортишь, испортишь, что это ты виноват. съебага! Уху! Все, без меня бражник запугал. Он сказал то, что применится все и все ловушки его исправятся и он опять нас туда посадит. Я и так еле выбрался. Так, да, кстати, благодаря благодаря твоего и ее. И почему ты не отвечал на мои сообщения, которые я тебе писал? Потому писала? что я был занят. Какие ловушки? Ну, ловушки да были, куда мы попали? пошли в школу? Ты, трас... Может, ты наш... трансформируешься? Э -э это случайно? Нет. Это время вышло. Время вышло. Для и что это? И вот эта ловушка? Я серьёзная? понял. Бражник специально это сказал, да. чтобы я не применил чудесную силу. Чтобы я ее не применил, и, соответственно, все это не пропало. Но... Ну, вот, а если бы да? ты, представь, это все а... не исправил. Да, а если бы, бы? бы пришел день, и я бы трансформировался. А либо двое бы сидели уже. Я все видел. Мне тут вот и, все, видите, и не пришел даже нам помочь. Как, да как мне позвонили, за... я ответил, мне сказали что их там двое закрыли пигелу и бани. меня вообще в библиотеке забыли зак закрыли. Их там закрыли. Скажи Один огромное там сидел. спасибо, то что я открыл ее и достал трилесман талисман пифуха, комбинировал их, а, с, вот. И кстати, братва, кстати, братва знает про твой тоник? И как то, что трилесманы нельзя туда? И как бы ему два плюс два сложить, откуда О, у тебя талисманы... Ну, и... Куда у тебя талисманы? нет он знает, ты mm. сейчас мистером Багом дружу и все. Здесь да. Тебе лучше спрятать талисманы или прядать. Так, Ваня. давай мне талисманы. к Ване, между прочим, находились и тебя вон в той комнате, где мы включили. будем готовы к этой ловушке, поэтому давай талисман сюда. Ты где? Иди. Слушай, я а ты никогда не подумал, что я знаю очень много и ты мне давай. даже не один талисман не дал. Никогда не даешь талисман мне. Вот один, ты мне дал талисман? Ты не даешь. Я знаю, хотя мне нужна защита. Потому что меня могут в любой момент хайсе, и все. Все, давай, пока. Мне надо идти. Все мои американские шкотки уже нет, потому что я их поздавала. Всегда исправляю твои ошибки. Мои ошибки. Я твои исправляю. Что такое голос? Кому голос? Голос? Может быть, у него голос будет, ты там где-то у врача разговаривает. Не знаю, пусть ходит к врачу проверяйте я думал бражник найдет ну, это ладно он тупой наверное а, я не пошел, нашел ну да, и да шел, ну, ладно, так, Надо проверить. Ох. Ну, те не вернулись. Ладно. Надо отдохнуть. Пойти. Привет. Я Адриан! Здесь.